Всем хаос, дорогие друзья Дана, и данные гости моего канала, с вами Лексплей. И шутка, как давно не было видосиков за то время, пришлось, пришлось я могу задержать этот видос. Сегодня, ну, по просьбе, ну, по сути, вы не пишите мне комментарии за прошлые видео, я почему-то комментарии отключил. Заметил это, я думаю, я это исправлю сегодняшнем видео. А, ах да, советую вам один такой прекрасный канал. Его, ну, в принципе, канал про как его, про очень крутые распаковки. Все в тишине, но там иногда бывают контексты. Это заходите на Relaxing End. Тут вы найдете хотя бы, хоть, хоть что-то по распаковке старых и новых игровых приставок. И, в принципе, он снимает самые лучшие видео. Он сам, он сам вообще, можно так сказать, обширный человек. Но он снимал очень много видео, по сути, как вы видите. У него и 7,56 миллионов подписчиков. Давайте ему дадим хотя бы, ну как его, 8,56 миллионов подписчиков. Давайте ему это дадим, чтобы он наконец-таки смог обрести популярность. В принципе, я наткнулся на этот канал очень ну, случайно, потому что я искал разные игровые приставки старые. Потому что ретро-консоли уже как давно не существуют на нашем рынке, их уже давно убрали. но, вот, но по сути вот этот человек нашел какой-то какой себе вариант. Тут он нам еще показывает, какие были кривые приставки, и показывает новые и новые, новые и так далее. Так что спасибо. И давайте приступим. Сегодня мы будем играть э, в Call of Duty Mobile. И, не знаю почему Call of Duty, но по сути, что э, в Call of Duty не, не так сильно. Э, друзья, друзья, друзья, друзья. Друзья. Э, я заметил о том, что в, в моем Дискорде просто царит полная бездна. Но, по сути, для тех, кто хочет увидеть, для тех, кто хочет, в принципе, здесь на этом сервере поработать и хотя бы найти себе здесь новых друзей, просто заходите сюда, бегом сюда, просто, потому что надо решать эту проблему. Правила у нас очень строгие, для тех, кто хочет снимать стримы, мы делаем специальные обновления, Появились новые, новые вкладки, это крутые видео, крут, ну, видео Лекса, а также э, чаты, в которых вы можете поболтать. Эфир у нас э, сделан по-специальному, чтобы мы смогли тут проходить свои, э, свои стримы, можно так сказать. Ну, или другое. Но это просто второй канал для стримов. А с, это вот... Точнее, это первый, а вот это второй. Uh, VIP, у нас, uh, VIP у нас будет uh, скоро продаваться, можно так сказать, как горячие пирожки бесплатно. Можете за заходить, можете мне тут задавать мне вопросы для улучшения и ваши идеи. А также вы сможете послушать музыку от наших специальных ботов. Бо боты самые проверенные. Сейчас у нас в сети, ну, сейчас у нас не в сети 11. И, в принципе, надо исправлять это дело. Давайте хотя бы в нашем в нашей группе Discord наберем хотя бы хотя 500 -то участников. А то, а то я могу расстроиться и серьезное закрытие весь этот канал. Так что... Для непонятливых как пользоваться батом, я вот описал тут целую предысторию как как надо а также вы можете зайти на наш второй сервер в котором вы можете тут заказать приват точнее попросить приват у меня можете пока что посмотреть на доску почета доска почета а также ну, так также вы можете узнать э, э, Свой уровень здесь, но тут о, несколько ролей, а также тут три бота, ничего страшного. Э, в информации вы можете узнать, э, как его, сервера наши. Ну, э, насколько сервер продвинулся и так далее. Здесь вы можете создавать свои союзы, свои одноклассные союзы, в котором вы можете э, в привате ежедневно играть и сделать стримы но а также вы можете и, а также вы можете на, и на нашем первом сервере и на втором сервере это команда Lex, а также убежище Lex play так, так что заходите всех жду на, в моем диспорт сервере. Ну, давайте приступим сегодня к вот uh, Call of Duty. Включаем его. Так, заходим. Что впервые мы видим? Тут у нас uh, практически полтора, практически я уже uh, прокачивал уже свои скины и как ви, как uh, я сейчас зайду через uh, свой профиль. Uh, и, по сути, у меня был, короче, старый аккаунт в Ютубе. Вы можете вбить его. Это, как его, Бо. Это был мой старый никнейм. Это... Но там я выписал только одно видео. И больше ничего не выписывал. Это было для меня странно. Но если... Если... Если, в принципе, под, под этим видео... Хотя бы наберется полтора... Ну полтора полтора лай, лайка тогда я могу выписать еще одно видео если если я это смогу либо как его вниз не, не смогу ладно погнали так что когда вы зайдете когда мы зайдем вот в эту игру вы хотя бы увидите вы увидите мой старый никнейм. Вот он, кстати, вот он, мой никнейм старый. Я не могу его никак поменять. В принципе, что, придется оставить вот этот никнейм и ничего не делать. В принципе, будет наилучше. Так, рейтинговый бой. Так, ну хорошо. Хорошо. В принципе, у нас, как его, закопилось много, как его, кредитов. И завис. Так, все. Отвис. Ладно, давайте сегодня сыграем в сетевую игру. Хотел как его поиграть э, э, вот в королевской битве, но сегодня мне придется поиграть вот в эту. Опорный пункт. Погнали. Как вы слышите, постоянно музыка. Так, нам подобрали какую-то команду. В принципе, она неплохая команда. Ну, тут разные никнеймы себе добавляют. Так, где мои припасы? Со снайперки буду стрелять. О! Кстати, прикольный прицел, да? Как видите? Ладно, мы, короче, должны захватить а, здесь а, одну точку, в принципе, какую точку, <laughs> ну, думаю, точка понятная для вас, получай, блин, да почему я, да как, это, наверное, читер, что ли, так, ладно, где мой запасной вариант, опасный, Опасный вариант идет к вам. Сейчас вам коробка пиюлей приду. Ютуб, пожалуйста, не бань. За такое. Просто насмотрелся кое-какое видео про FNAF. И, по-моему, вы помните вот. Стоп! Что это было? Это какой-то загад... Какая-то загадка. Ладно, давай, давай перезарядоч. Тервит выпускаем! Выпускаем термит прямо им под ноги. Есть минус один. Ловите слепуху. Ой, как подлагивает. Ладно, ничего страшного. Так, перезарядоч. Срочный. Так. Блин, исчез. Так, второе у нас там сидит. Здоров, дружище. А теперь получай. Ай, ну же больно же. Я, блин, как играю профессионал. Ну да, я профессионал в этой игре. По-моему, я не играю в настоящие компьютерные игры, потому что они затягивают нам uh, полнейшую билиберду. Так, ракета нам доступна. Это хорошо. О, давайте им подбросим кое-что. Кое-какой подарок. Так, бросаем туда кое-какой подарок. Я подбросил им подарок. Мне кажется, они то немного страдают. Я возьму кое что-нибудь отдам. спасибо. У кого-то. Подберу. Вот так, по кругу тону. Так, папа-папа-па-па. Где ты? Я тебя запушу сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Побежали туда. Здоров. Блин, жалко. Гранат нет. Побра тан тан тан тан тан тан тан тан Перезарядоч. Есть. Есть настоящий перезарядоч. Достаем мою карманную пушку. Блин, жалко. Я не могу найти. Кажется, он спрятался и испугался. Он, конечно... Стоп. Ой. Получай электричество. Разряд электричества. Это наш. Газ на 25, 25 и 25. Так. Пере... Срочно берем другое оружие, подбираем чуть получше. Ой. Ну теперь. Теперь слава богу нам кое-что доступно. Так, они побежали туда. Так, свер... они получают от меня кое-кое какой подарок, получайте. Если вы туда наступите, вам, вам грозит смерть. Получайте слепуху вам в голову. Ой, а... слеп. А... Я сам тебя, поп... я сам наткнулся на свою гранату. По-моему, ой, как слух. В принципе, что, нормально. Блин, думал, что тут дурак. На самом деле, я бесполезно стреляю. Спасибо. Спасибо, игра за такую частность. Есть. Почему мне надо постоянно перезаряжать эту оружию? В принципе, что, ну, так, в смысле, в принципе, что, ничего страшного. Поднимаем вот это. Спасибо, игра. Мне нужно перезидеть... Мне нужно тебя перезидеть. Ой. Ну как я не вовремя погибаю? Ладно. Где моя... Скоро у нас осталось девятнадцать минут э, до завершения боя. Вот так. Ок, папа папа папа папа па, -па, -па папа побежали, папа побежали, А они под, под низом, что ли? Под бункером? Давайте к ним сбегаем в гости. И внизу. Так, побежали туда? Их придется немного подрежевожить. О! И мы победили. Так, кто там сгорел? Прям в ногу ему. Как, как он мог убить такого? У меня с опытом, что ли, так страдабельно. Да, ничего страшного. В принципе, каждый клубдюсер должен знать некоторые правила. А ничего страшного. Но хотя я себя набил. Кое-какой снимочек сделаю. Спасибо. Я жалко, что не профессионал э, в этой игре. Блин. Ну, конечно, я вам могу показать свой комплект. С первоначально. Так, не надо кое-что делать. Это как его? Задняя рукоятка. Ручная планка. Какая-то новая добавилась. В принципе, зачем? Мне нужно держать вот вот так. Так-так, кое-что нам доступно. Так, возьмем это. Мне не нравится, да, луптик. Быстрый приклад. Боезапас. У меня нету боезапаса, потому что, не мне хочется носить вот uh, эти барабаны, вот эти барабаны. бы я все сделал то есть все настроил Блин, ничего не доступно ладно летс э, к моему к моему так штурм так что там пистик пистик наш так пистолет все-таки нормально но мне что-то хочется сменить его оптику оптика Спасибо, я тебе не смотрелся. Давайте посмотрим. Так. Вот. У меня тут оружейник. Это... Это кое-что. О! Это моя коллекция. Это практически моя вся коллекция. Ничего... Ничего страшного. Так. А почему он не без пр... принтов? Давайте добавим ему принты немного. Разукрасим, так скажем. Ему добавляем вот тут наклеечки, ему добавим еще оно, амулетик ему. Так, его ни рыбам не корми, ни мясом. Выбираем идеальный прицел. Так, что с оптикой? Оптика у нас страдает. Оптика у нас серьезно пострадала. Ну, в принципе, чё, я могу, как бы, каллиграфический прицел какой-то. Я не могу как бы, установить этот масштаб этого прицела. Так, вот, в принципе, такой прицел и применим. Так, что сетка прицела? О, вот такой, стану, вот такой, норма. вот конечно тут разный Меня кто не будет видеть вообще на но... кураж я могу стрелять от бедра бросать гранаты менять в магазин наберу вот как то вот так так что еще техническая маска тревога Вот, в принципе, вот шестой это... Вот, у нас тут повстанец есть. Естопад, Миша. Есть у нас... Есть у нас... Чё, я хочу использовать, конечно, попользоваться вот этим. Но давайте попользуемся. Давайте возьмем кое-какое оружие. Вот, например, его. Камуфляж. О, давайте возьмем вот это Возьм... и выбираем его. Берем хотя бы какую-нибудь оптику вот такой. Штурмовой. Мы можем еще и удалить. <с> По-моему, ничего странного. Мы можем как его увеличивать. Магазин. Чуть-чуть побольше тут патронов будет. Хватит хватит на целое путешествие. Перек нету. Ничего. Все, погнали. Let's go, ,ушки. нам уже пора как отправляться в путь, так скажем, в путь-дорогу. Let's go. Опробуем этот комплект, который я взял. Так. Вс. Итак, я сделал быструю прокрутку. Быстрая была прокрутка. И так что, э, так что мне, при... потому что долго не хотел затягивать видео, так что мне пришлось сделать эту прокрутку. Так, так вот как оно перезаряжается. Так, по... так. ставим его вот прям по яйцам. Ладно. Извиняюсь за пропаганду, Ютуб, пожалуйста, не бань, потому что мне, мне кажется, вот эти люди, которые тут играют, они в полнейшем, какие-то читеры что ли, непонятно, так, мне достал это, мне пора брать, мне пора брать вот это, стрелять по ним, тупо, тупо стрелять, Читы, что ли, скачивали, непонятно. Вот теперь у меня 0 патронов. У меня теперь ничего не осталось. Так, мне боялось за кое-что нет. Можно я у вас кое-что одолжу, мистер? Спасибо. Какой-то беляж тут. Сейчас мы им на пути прервем. Уж как побежали они сюда. Топа... Двойное убийство сделано успешно. И мы и подарок делать здесь. прям у входа вот, оставим. Апчхи вам. Для вас. А, они там, блин, сражают. Ну вот, сгукни. В подарок. Ну нужно даже кое что для них принес я принес для них кое опасное летите летите мои скакуны патрончики это вам подарок горите Так, мне нужно перезарядоч сделать. Очень срочный. Здоров. Здоров. Приветствуем. Здоров. Приветствуем. Я тебя. Вон тебе. Э, как жизнь, как дела, как... О, Господи, нет. Ой-е. Oh, yeah. Да-да-да-да. Вот так надо. Вот с этим противником. Нет, побежал. Так. Привет. Я, кажется, на них не обращал свою злость. Все. еще спешно прошел. money Я кое к ним подойду по чуть-чуть подальше. Я призову здесь ракету. Давай -давай -давай. Есть. Так. Сражаемся до последнего. Так, так, так, так, так, так, так, так. Так, норма, норма. Давай, давай, давай, давай. О, хорошечно. Я, по-моему, победил. Сейчас, наверное, побежу. Наверное, я, меня покажу? Или нет? Конечно, меня! получать. Это попал ко мне в видео. Пони... Поздравляю тебя, дружище. О, нет, нет. Ладно, давайте посмотрим. На меня посмотрим. Да. Мы собрательники, мисси кредитов получил. Ну вот и все на сегодня, друзья. С вами был LexPlay. Всем спасибо за просмотр. Всем до следующего хаоса. И чао.